Здравия вам, господа бояре! Уже посыпались мне вопросы, куда подевался стрим вот этот. Женщины убивают с улыбкой на лице. Дело в том, что кто не успел, тот опоздал. Я попытался предупредить всех своих подписчиков рекламным роликом о том, что стрим будет доступен только онлайн. И после трансляции я его удалю. Удалю почему? Потому что там мы обязательно увидим нарушение принципов сообщества YouTube, где нельзя говорить о женщинах плохо, можно только хорошо. Вы это все без меня прекрасно знаете. Это можно от YouTube тупо страйк получить. И второе я использовал э, в своем стриме э, 30 минут фильма канала «Редакция», который собственно фильм я и разоблачал. И это как бы может потянуть на нарушение авторских прав и может бомбануть у канала «Редакция» за то, что я вот использовал их материал, и вся эта фемшиза может накинуться на мой канал и накидать страйков на этот стрим, так что мне либо канал забанят, либо в эфир будет выходить нельзя. Предвидя вот такое развитие ситуации, я вам скажу, что это уже было один раз, один канал мне снес и этот пытались снести год назад с небольшим Предвидя такое развитие событий, я сразу предупредил, что стрим будет удален. Но вы можете его посмотреть. Те, кто не успел, те, кто был занят, те, кто не смог прийти на онлайн-трансляцию, вы можете его посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании или перейдя вот по этому QR-коду. Телефончиком сфотографировали, кто на телевизоре смотрит и перешли. Там этот стрим доступен всем бесплатно. Два часа этого стрима. Обрезан час, где я отвечаю на вопросы подписчиков из чата и оставлена вот это вот самая мякотка весь разбор для тех кому неохота тратить два часа на просмотр этого стрима я объясню, в чем там, собственно, суть. Речь опять была о законе о семейно-бытовом насилии, который у нас многострадальный. Все время пытаются некоторые инициативные группы его продвинуть, и все время Госдума его отклоняет, отклоняет и отклоняет. Он ну, никак не проходит, и общество как бы против. Помимо того, что мы знали об этом законе, что мужчин начнут выкидывать из дома... О том, что детей у вас обязательно будут отбирать и желательно так, чтобы их потом отдать в семью геев. Это мы все знаем, это мы все слышали. В фильме редакция я услышал: я увидел, то, чего еще хочет, допустим, та же Мари Дафтян или тот же Александр, как его там Паршин или Паршев адвокат, который защищал от соубийств э, сестер Хачатарян, чего они еще хотят добиться э, от работающего закона о семейно-бытовом насилии. Они хотят, чтобы преступниц, женщин, которые убивают своих мужей, переквалифицировали в жертв. С одной стороны, они говорят о том, что женщины очень сильно страдают от семейно-бытового насилия. там Якобы 40 тысяч женщин ежедневно убиваются в семьях. А с другой стороны, выходит так, что даже весь их фильм совершенно о другом. О том, что женщины наоборот убили своих мужей. Вот как у них это в голове укладывается, я не понимаю. Почему закон о семейно-бытовом насилии должен защищать женщин? Он должен, получается, у них защищать преступниц. Которые уже совершили преступление, уже убили, причем ну, ножевыми ранениями, там доской по голове, в общем, хладнокровно, вся квартира в кровище, в кишках, вот они все это сделали, да, и теперь вот им очень не хочется сидеть. Она же женщина, нельзя же ее в тюрячку. Давайте, может, мы на хромой кобыле подъедем к этому вопросу и заявим, что якобы муж к ней применял какое-то семейно-бытовое насилие, финансовое насилие, на шубу денег не допустим. Волда, она бедняжка вся вот в стрессе была от этого три года. Либо какое-то психологическое насилие по клубам запрещал шариться, да, по ночам психологическое насилие, да. Вот он все это осуществлял и в результате вот у нее поехала крыша, и она в состоянии, наверное, аффекта, она его взяла и заколупала. Вот э -э, феминистки и, собственно, те, кто продвигают вот этот закон о семейно бытовом насилии, им на самом деле пофигу вообще на вас, на мужиков, им охота не нести ответственность за преступление и вот это нечто новое, что я узнал, собственно, с этого фильма. Следующее, что они хотят, чтобы вот этим преступницам, которых уже переквалифицировали в жертв, чтобы им верили на слово. Ну, как бы там же понятно из вот этого же фильма выходит понятно, что она мужа заколупала, да, у него пять ножевых ранений, куча синяков от доски разделочной, которые она его била, возможно, уже мертвого. И при этом на ней ни одного синяка нет. Она утверждала, что он перед этим ее очень сильно бил, и она просто от него защищалась. Понимаете, в чем суть-то, собственно? Она будет иметь право убить мужика. Ей должны поверить на слово следователи, видимо, о том, что она это сделала, потому что была якобы не в себе, по причине того, что вот он такой сикой ее спровоцировал. А знаете, что я выяснил, когда был однажды на одной лекции феминисток. Я просто послушал, что им говорит психолог, да, который объяснял про то, что такое насилие, финансовое насилие, психологическое и так далее. Этого нет у нас в статьях. Но им как бы это вживляли в голову, говорили, что это есть, просто вот у нас такая отсталая страна, у нас этого в кодексах нет, надо ввести, надо за это голосовать, надо выходить на митинги, надо голосовать за закон о семейно-бытовом насилии. Но вот знаете, что если муж вам денег на шубу не дает, то это финансовое Насилия. Вот примерно так это все выглядело, и я спрашиваю: говорю, а простите, пожалуйста, вот если речь идет о насилии физическом. Мужчины очень часто говорят о том, что женщины их провоцируют на применение физического насилия. Это настолько скандалят, мозг выносит, что хочется вот врезать один раз, и чтобы она заткнулась. Вот у мужчин такое есть, действительно. Я говорю, что в этом случае делать? Вот она провокатор, да? Кто насильник-то получается? И мне эта психологиня отвечает, что насильник мужчина. Он принимает решение ударить, понимаете? Поэтому он насильник. А знаете, в законе семейно, о семейно-бытовом насилии будет, наверное, по-другому. То есть, если мужчина принял решение ударить, он насильник. А если женщина его заколупала ножом, то она не насильница. Насилие вроде спровоцировать невозможно. Насильник сам принимает решение. Но вот если это сделала она, то ее как раз спровоцировали. Представляете, какие будут двойные стандарты. Ну и, соответственно, предлагают разработчики закона о семейном бытовом насилии не судить этих женщин, вообще вот не сажать их в тюрьму. Они не опасны для общества. Вот эти черные вдовы, которые заколупали своих мужей, они вроде как бы совершенно не опасны для общества, все отлично, все прекрасно. Вся мякотка, все подробности, весь разбор, как я уже сказал, находится в моем телеграм-канале по ссылочке в описании или по QR-коду. А такие ролики, собственно, я могу снимать только благодаря вашей финансовой поддержке, поэтому там же... Ссылочка в описании есть на сайт Boosty, через который вы можете стать спонсором моего канала. Огромную благодарность выражаю спонсорам моего канала, которые меня поддерживают. Огромное спасибо. Без вас э, этот материал сделать было бы намного сложнее. Ну и еще одна причина подписаться на мой телеграм-канал. Э, я сейчас делаю переозвучку терминатора 2. Будет он называться Феминатор, <смех> Сценарий достаточно убойный. И думаю, что до Нового года я все-таки справлюсь с этой задачей и сделаю вам подарок на Новый год. Посмотрите, что-то интересное, ржачное, а не только Иван Васильевич меняет профессию. Так что жду всех в Телеграме. Спасибо.